Где-то там думаешь, что буду одна Думать не спать и так навсегда Но ты не смог меня сломать Все хорошо и без тебя Это ты мучился, не я А в трубке только ту-ту-ту-ту Красиво в красоту Твою игру пройду Мой милый выбрал ты не ту Лишь, а в трубке только